Приветствую, мои родные, с вами Елена Дегурова, Содружество Иркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на неделю для Стрельца. Финансовые и материальные вопросы. Вот что будет поглощать основное внимание Стрельца на этой неделе. Вы будете чрезвычайно заинтересованы в наращивании финансовых ресурсов для решения вопросов, связанных особенно с движимым имуществом. А в самом начале недели остерегайтесь втягиваться в финансовые авантюры, ни в коем случае не соглашайтесь вкладывать деньги в финансовые пирамиды, обходите сторону игровые автоматы и не рискуйте деньгами, особенно при валютном обмене. Также это не лучшее время для расходования денег на развлечения и на подарки себе, любимым или детям. Эти статьи расходов могут оказаться неадекватно высокими и способны пробить брешь в вашем бюджете. Вместе с тем, это хорошее время для деловой активности. Вы сможете изыскать дополнительные способы для получения доходов. А вот вторая половина недели складывается исключительно удачно для приобретения товаров для дома и семьи. Сосредоточившись на благоустройстве жилья, вы порадуете не только себя, но и близких. Что же касаемо любовной сферы для стрельцов. Начало недели поможет влюбленным стрельцам оставаться реалистами. Это качество будет весьма полезным. Например, поможет вам правильно выбрать подарки в знак любви, верности и симпатии. Наиболее насыщенным и волнующим станет период с 17 по 19 января, а свободные стрельцы решатся на рискованную авантюру. В постоянных отношениях наметится новый, притом очень удачный поворот. Это прекрасное время для того, чтобы изменить ход событий, но стоит помнить и о возможных проблемах, и не исключено, что вы сами на них напоритесь. Что касается карьеры и финансов. Стрельцы на этой неделе могут существенно увеличить финансовые ресурсы. Прежде всего, это может произойти за счет роста доходов от основного вида деятельности. Возможно, вам поступят выгодные заказы, а также повысится уровень профессионального мастерства, благодаря которому вы сможете выполнить намного быстрее, качественнее а, ту работу, которую вы делали обычно». Другим перспективным источником доходов может стать дополнительная подработка, выполнение каких-то частных заказов или удаленная работа как фриланс. В конце недели благоприятное время для подготовки отчетов. На ну что, мои родные, я желаю вам самой удачной недели и, конечно же, счастья и удовольствия от этой жизни. Ставьте лайки, если вам понравились наши прогнозы. Делитесь максимально, нажимая на репосты. пусть все ваши друзья знают, как эффективно прожить эту неделю. И чтобы получать в числе первых прогнозы и другие полезные видео от нас, обязательно подпишитесь на канал и включите, нажмите на колокольчик. Тогда вы именно будете получать все видео, все приглашения на прямые эфиры прямо на электронную почту. А с вами была Елена Дегурова, Содружество Иркожителей. Пока-пока, мои родные!